Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у меня в гостях совершенно потрясающий человек, ученый, академик Медико-технической академии наук Российской Федерации, беленький Валерий Яковлевич. ILS. your bilingual feature. Валерий Яковлевич, расскажите, пожалуйста, какую роль в вашей жизни сыграли иностранные языки? Я бы хотела сказать прежде всего то, что я родился в Казахстане и учился в школе, где училось много национальностей. Эти люди были для меня э, как родные все. И в Советском Союзе это было так. Но когда я закончил школу и мы изучали иностранные языки, тогда мы еще не понимали, что у нас открываются огромные в мире перспективы. Э, в соответствии с развитием нашей страны, что знание иностранного языка, любого языка, позволяет прежде всего расширить сферу э, видения мира, и я бы сказал даже действительно сферу. Почему? Потому что это не горизонт, а сфера. И тогда эти знания э, позволяют э, человеку прежде всего показать свою ин интеллигентность, компетентность, и, соответственно, повысить свои знания э, об окружающем мире. Скажите, а насколько важно сейчас э, знать э, иностранные языки, в частности английский язык, э, детям, которые только-только начинают свою жизнь, и, возможно, они тоже станут известными учеными, академиками? Пока не забыла, обязательно подпишитесь в мою группу ВКонтакте, чтобы получить роскошный подарок для вашего ребенка по английскому языку и победить скуку в изучении английского я еще никогда не делала ссылка в описании под этим видео буду вас ждать в группе все это очень просто в детстве мы как губка впитываем очень хорошую информацию. И чем раньше ребенок займется, так сказать, изучением э, иностранного языка, в частности, английского, потому что он объединяющий э, в настоящее время язык, и э, его глубина, его, э, его э, скажем так, э, диалекты, это прежде всего глубокие знания истории. Понятно, что если в древности ученые владели знанием, и от них были высокие требования знания латинского языка, то это позволяло, так сказать, признать этого человека высокоинтеллигентным и высококультурным. Понятно, что со временем эти наши иностранные языки, в частности, английский язык и любые романские языки, они впитали в себя корни из латинского языка. И поэтому, владея английским языком, фактически ты приближаешь к ценности тех древних людей, которые а, создали культуру, как в Европе, так и во всем мире. А, понятно, что а, наши знания, которые мы черпаем из книг, особенно древних книг, их надо уметь читать, это прежде всего а, прикасаешься к таинству языков. Без этого человек в будущем не может существовать. А вы на своем опыте, как ученый, с какими сложностями вы столкнулись, не владея английским на том уровне, который бы хотелось вам сейчас владеть? Ну, конечно, это прежде всего то, что я жизнь свою после школы начал в Академгородке, в Институте полупроводников, где э, директором был Румер б, э, Юрий Борисович. Человек, который стажировался непосредственно у Эйнштейна. Э, был рекомендован э, Нильсу Бору как один из талантливейших русских специалистов. И это было очень важно, потому что, э, э, прикоснувшись к, к гению этого человека, который пострадал очень сильно, во времена, так сказать, сталинизма, он в себя впитал высокую культуру, знания языков. И преподавал у нас в Новосибирском университете как раз квантовые принципы физики. И все люди, которые сейчас прославили Гордок, именно... Э, своими знаниями, своей компетентностью, своей интеллигентностью. Это все люди, глубоко знающие английский язык. Ну, например, могу сказать, что моим э, самым главным учителем э, с точки зрения э, красиво говорить по-английски это Замараев Кирилл Ильич, член-корреспондент Академии наук, который устраживался в Оксфорде и обладал чистейшим английским языком, научным. И его интеллигентность, высокообразованность, культурный посыл своим сотрудникам всегда говорил о том, что увлекайтесь языками, говорите на них правильно. И самое главное, вы будете познавать те глубины наук, которые нам попадают из других источников. Короче, это вот широта взглядов, широта, глубина взглядов научных и так далее. Насколько важно, чтобы человек говорил на красивом английском, правильном английском языке? Это как лотерея. Нужно выиграть, прежде всего, счастье, найти такого педагога, который действительно любит этот язык его душа пронизана этим языком он хочет показать не просто знание языка но и глубокие знания культуры этой нации культуры международного общения это высоко интеллектуальный человек должен быть очень толерантный к своим ученикам и дать возможность почувствовать как богаты эти знания и как их надо продлевать и углублять, углублять в связи с тем, что вам дается фактически картбланш быть в жизни успешным человеком. Я не люблю слово успешный, я люблю слово компетентным человеком. Поэтому это зависит прежде всего от учителя, с которым столкнется этот ребенок и желательно это начинать с детства. И нужно знать высоко не просто сам язык, но и искусство, историю, науку. И не стесняться спрашивать, а как правильно сказать. И это все поможет в жизни. А как увлечь наших современных детей, которые на самом деле уже другие, не такие, как были мы, как были вы в свое время, как их увлечь и сделать так, чтобы они захотели изучать это английский? Потому что многие не понимают, насколько это важно. И даже если мама и папа говорят «учи, изучай, тебе это понадобится в жизни», это действительно инструмент успешного, компетентного человека. Ну, прежде всего, ребенка можно смотивировать только личным примером. Если ребенок поймет, что вы для него являетесь источником благородства, честности, порядочности, и. Вот это вот желание, чтобы ребенок мог вас повторить с точки зрения науки или с точки зрения знания языков, я просто скажу на своем примере. Когда я начал работать у профессора Раутиана, который был учителем моим учителем непосредственно, то в свои 17 лет я просто хотел быть похожим на него. И, конечно, в этом была заинтересована прежде всего моя семья, где мне удалось родиться с высоко интеллигентными родителями. И здесь, конечно, никакие, так сказать, принуждения не сработают. Нужно просто дать возможность ребенку понять, что вы для него источник. И он хочет из этого источника напиться. Валерий Яковлевич, поделитесь, пожалуйста, своими впечатлениями, своим бесценным мнением о методике о авторской методике моей обучения английскому языку в школе ILS Intellect Language School. Мне бы хотелось сказать прежде всего о том, что ваша методика построена на научных знаниях, и это подтверждено было в вашей кандидатской диссертацией. Это значит, что вы выработали не только научный, но еще и жизненный опыт. И это очень должно быть воодушевлять родителей этих ребят, которые будут активно вас слушать. Я глубоко уверен, что они впитают всю информацию, как я раньше говорил, как губка. И понесут в своей жизни любовь к языку, творчество, культуру. Тех народов, с которыми они будут общаться. И думаю, здесь успех гарантирован. А прежде всего, конечно, хотелось бы действительно отметить э, ваш драйв, инициативу, которую вы проявляете во время обучения. И надеюсь, что это выльется в хороший результат. И наши дети... Э, Твердят, что культура русского народа, в которую уходит много национальностей, прежде всего воспользуются вашими знаниями, вашим, использует вашу методику для дальнейшего продвижения своих знаний. Почему? Потому что это мне показалось очень инициативно, мудро, талантливо. И хочется пожелать успехов всей вашей аудитории, которая достойно ценит ваш труд. Спасибо большое. Пожалуйста. Приходите к нам на учение. Ну, я уже готов уйти, так сказать, в исходный возраст, отмотать стрелки назад, начать все сначала для того, чтобы э, очаровать своими знаниями э, мировую общественность, в том числе научную, э, с целью показать, что не все потеряно в этой жизни. ILS. Your bilingual future